Здравия, друзья запись уже началась давайте микрофончики отключим задваивается звук те кто уже поздоровался видео тоже надо выключить потому что не у всех хороший интернет и э, прерывается связь у некоторых людей так, все, благодарю всех, все замечательно получилось. Так, у нас опять большинство. Референдум у нас большинство человек участвует. Так, запись я включил. Сейчас, так, открою сайт. Наш сайт Search Energy. Источники энергии. Так, все. Все открыто, все запущено. Ну, рад всех приветствовать в поездке. Прям мы ездили в четвером. Арсен ездил, Денис Залевский ездил, я ездил и Алексей Хлызов. Алексей Хлызов, он с Балтийска. Он ездил по всем э, встречам, по заводам, по предприятиям с Александром Бобровым. И потом уже приехал к нам в Красноярск. И из-за того, что ему нужно в Балтийск там на службу возвращаться, он военный, э, ну, мы пораньше поехали в Томск, раньше 10 числа, и как раз совпали выходные у Ивана, чтобы с нами провести два дня времени. Потому что он, что там получается, да, у него два дня отдыха и три дня, по-моему, он работает, такой график. Сегодня просто хочу передать свои ощущения от поездки, свое чувство, да, там, то есть, как бы, что я почувствовал интуитивно, к чему идем, как все происходит и так далее и тому подобное. То есть, потому что технически... Тоже каждый из нас в какой-то мере компетентен в этих вопросах. Но насколько компетентен от Иван, я уже писал в чате, я могу выразиться так. То есть Иван в области именно генераторов, он уровень бог. Но это потому, что других я как бы людей не встречал. То есть он ответил на все вопросы за два дня, которые бы мы ему не задавали. Плюс приезжали люди, которые постарше нас, которые где-то работали на фабриках, заводах, из изготавливали, которые традиционно, ну, как традиционного а, миропонимания в области электроэнергии и так далее. А, Иван не первый год занимается всем этим делом, а, а, так полагаю, уже более 10 лет а, профессионально этим занимается, но он, так же, как и вся наша команда, а, выходит всегда за рамки. То есть он, да, он хорошо исполняет свою работу, но он всегда изучает что-то новое, развивается, ведет здоровый образ жизни. Ну, то есть очень светлый человек, прям вот ну, от него разит светом, можно так выразиться. Он участвовал до этого еще в некоторых проектах, просто примерно вам скажу тематику, то есть тоже связано с электроэнергией. С добычей электричества, с плазмой, э, переносом предметов на расстоянии, погружая их в плазменное облако, то есть обволакивая любой предмет любого размера в плазменное облако и перенос его на расстояние. То есть э, проекты сегодня эти не закончены не по причине того, что была слабая команда, а по причине того, что... Э, Духовный наставник, то есть, да, есть всегда, вот как у нас Александр Сергеевич Кугушов, духовные наставники в какой-то момент времени, то есть, просто переобувались, либо их там портили деньги, либо их портила какая-то власть, и они уходили как-то в сторону. Ну, то есть, поэтому приходилось искать другие способы реализации своих знаний. А довести до ума без именно человека, творца э, и архитектора, ну, невозможно. То есть это все равно, что, допустим, взять сейчас э, Александру Сергеевичу Кугушеву и сказать все, я ничего не буду делать, как бы я сам на себя работаю, там уйду в сторону и буду заниматься вообще там, допустим, э, садоводческой деятельностью. Соответственно, никто из нас не сможет довести это дело до ума. Причины, то есть истинные, нам неизвестны, почему те проекты, в которых Иван участвовал, не доходили до завершения. Ну, видать, время еще не то было, потому что это было 3-5 лет назад. То есть, сами же знаете, журнал «Экономист», который пишется там в криптографии, криптограммами, то есть, что с 2018 года только открыт зеленый свет именно всем этим нетрадиционным изобретением в области энергетики. Ну, на то, видать, воля Божья, всему свое время. Я всегда привожу аналогию, когда мне задают вопрос люди, ну, на вот этот именно вопрос, когда, а почему раньше как бы нельзя этого было сделать, а почему только вот сейчас? Вроде бы все известно с 80-х годов и так далее и тому подобное. Я всегда привожу простой пример, который я имею, да, практику. Я имею паспорт СССР в 2017 году, 1 мая я его получил. Казалось бы, СССР существует до сих пор, а почему только в 2017 году я получил паспорт? Да? 25 лет там примерно прошло, а я такой ходил без паспорта и не понимал этого. Также и все остальное вокруг устроено. То есть уже давным-давно все, что нам нужно, есть все технологии. Они про, это все, что новое, это забытое, старое. Но приходит время, мы развиваемся, каждый из нас начинает вещать какую-то интересную информацию, становимся более просветленными и так далее, и тому подобное. Это просто духовный рост каждого человека. То есть пять лет назад мы с вами в этом скайпе не собирались, не разговаривали на эти темы, не разговаривали о криптовалютах, там, о генераторах. Сегодня пришло время, э мы с вами спокойно оперируем этими терминологиями, разбираемся в этих вопросах, проводим мероприятия. То есть э я что этим хочу сказать, что всему приходит свое время созревания. И вселенная также сама устроена, что есть определенные периоды. Пришло время, сегодня мы здесь, сейчас занимаемся тем, чем занимаемся. И главное это принимать таким, какое оно есть. Да, есть те, которые чего-то возражают, чего-то не хотят, чего-то не признают. Ну, к примеру, да, из моей личной жизни. Кто-то, ну, большинство людей не признают, что кредитов не существует. Большинство людей не признают, что правовое поле Советского Союза, Российской империи, Царства Русского никто не отменял. Эти субъекты права до сих пор в правовом поле существуют. Там взять генераторы, взять криптовалюты. То есть есть большой пласт людей, и он всегда был и будет, который не признает то, чем мы занимаемся. То, какую информацию мы несем. Почему? Потому что они еще не готовы. У них сильно молодая душа. Они там еще не имеют достаточного опыта, чтобы прийти к этому пониманию. Но и у них настанет тот момент, через 3-5 лет, когда они все это осознают. Есть просто люди, которые живут в прошлом. Есть люди, как мы, живущие в настоящем. И есть люди, которые живут всегда в будущем. То есть в виртуальном каком-то мире, э, в компьютерных играх, я их э, так вот называю. И это все нормальные процессы. Ибо если э, у нас мир будет однобокий, да, допустим, будет только добро, э, настанет тот момент, когда мы просто не сможем ощущать, что такое добро. Потому что ну, везде добро. И когда происходят какие-то возражения, негативы, отрицательные отзывы, какие-то вот эти все всплески, <coughs> это всего лишь э, как лакмусовая бумажка, как маячок э, в море, э, буек там мигающий, который нас... Э, ну, как бы развлечение нам показывает, что вот есть добро, есть зло, и вот вот есть такая грань между добром и злом, между там днем и ночью и так далее и тому подобное. И поэтому в мире все есть. То есть различные, различного формата, различного качества ситуации. И только через добро и зло мы получаем опыт. И то, что мы сегодня делаем, мы получаем опыт. И я больше чем уверен, что ну, я на девяносто девять девять десятых девять тысячных процентов уверен в том, что мы на правильном пути, и на 200% процентов уверен в том, что все получится. Почему именно об этом тоже я говорю, что у нас все получится? Потому что когда я записал видео позавчера о том, что скупая криптовалюту, да, там по 64 рубля на 5 миллионов рублей как всегда появились вот эти серые черные силы, темные там люди, у которые мыслят по себе, то есть с корыстными интересами. И они почему-то решили, что э, я продал мегаватт-контракты свои, э, все забросил в э, Search Energy и полностью окунулся в криптовалюту. На самом деле, э, просто есть несколько человек, которые получили кредиты, Позвонили мне, сказали, говорит, Володя, я хочу купить монеты. Вот у меня 900 тысяч рублей, у меня 2 миллиона рублей, у меня 500 тысяч рублей. То есть набралось за время моего присутствия в Томске, за время командировки, за три дня. То есть люди получили кредиты документы, которые тоже они делали через правовед, то есть справки трудовые там, обращались к бухгалтеру, то есть их трудоустроили и им одобрены были кредиты. Люди просто захотели часть денег купили мегаватт контракты, и часть денег, то есть как сказать, диверсифицировали риски, они захотели приобрести криптовалюту. Поэтому я записал видео обращение, чтобы ускорить этот процесс. И я всегда записываю видеообращение, если нужно создать динамику в вопросы. Вот какого-нибудь вообще. Чтобы люди увидели, услышали, потому что более тысяч подписчиков у меня на канале, более 15 тысяч друзей в социальных сетях и так далее и тому подобное. Сотни людей в чатах просто разбросал информацию. И вот происходит так, как происходит. Это для того, чтобы ну Вот эту информацию опять же даю для тех, кто там ну, как раз заблуждается в своих выводах. И такие всегда были, есть и будут. И я их благодарю. Есть такой вот еще урок благодарности. Да? Если у вас произошла какая-то негативная ситуация и продолжает усугубляться, используйте благодарность. Это практика благодарности. То есть благодарите ситуацию. Вот, допустим, где-то у кого-то там вчера, я точно знаю, не буду называть там <coughs>, фамилии, имена, там кошельки. Ну, частенько у людей, которые занимаются криптовалютой, у них воруют код доступа от кошелька и уводят у них монеты. Вчера такие ситуации тоже произошли. У нескольких людей, но это как произошло, по их халатности, потому что пользуются без антивирусника Windows системы На Mac, на Apple такого не происходит, поэтому ну, все надежно те, кто пользуется яблоком. Это не реклама, это факт, который я уже много раз подметил. Я просто сам заканчивал приборостроительный техникум на программиста-электронщика. И изнутри знаю систему Macintosh и операционную систему Windows. И знаю минусы и плюсы там обоих систем. Поэтому я с, года, с 2013 года пользуюсь только Macintosh. То есть Mac, Mac яблоко его еще называют кому как удобно кому как известно название <coughs> то есть э, просто человеку по удаленке залезли в браузер взяли его э, адрес кошелька и вывели монеты <coughs> и про практику благодарности вот для чего это как бы, пред... говорю то что нужно поблагодарить э, этих мошенников ну просто внутренний посыл дать мысли, потому что мысль первична, материя вторична. Поблагодарить их, поблагодарить Вселенную о том, что они получили такой урок. Могло денег быть гораздо больше на кошельке. То есть или мошенники могли ждать там, терпеть год, пока там у вас будет там, целый обменник на кошельке, и потом украсть у вас гораздо больше денег. А могла быть ситуация, когда у вас заберут здоровье. На самом деле, то есть, если происходят какие-то негативные вот такие вещи, нужно поблагодарить э, Вселенную за этот опыт. И ситуация кардинально меняется и разруливается. То есть вы благодарите за свой опыт, который вы получили. Даже негативный, но это ваш опыт. И без него невозможно шагать дальше. То есть если бы он не произошел, этот опыт отрицательный, если бы, грубо говоря, вы, забивая гвозди молотком несколько раз там, не ударили себе, не ушибли палец, вы бы так и не научились забивать правильно молотком гвозди. Ну, это один из простых примеров. И так в жизни во всем. Больше давайте сейчас, ну тоже хотелось об этом всем тоже сказать, я то есть говорю то, что у меня льется, как бы я стою на потоке и то, что льется из меня, то я и говорю искренне, от сердца, от души. Дальше вернемся к генераторам опять же. Вопрос встал сегодня в том, что ферриты ждем, то есть многие там тоже испытывают негатив у кого-то опустились руки у кого-то нормальное настроение у кого-то там какой-то мандраж по поводу отсутствия информации вакуум что якобы что-то там ничего не происходит ну объясняю следующие вещи опять же своего личного опыта наступило лето у людей есть огороды людям охота увидев солнышко которое не всегда бывает у нас в Сибири, по крайней мере, там еще где-то в других городах тоже касается однозначно и в подмосковье, и Москву. Просто съездить с семьей там на два-три дня куда-то там отдохнуть на речку, в лес, там пособирать грибы, ягоды, отлучить, отлучиться, переключить свое сознание, свое физическое тело от вот этой технократии. И это естественный процесс ну У каждого человека этот процесс естественен. Мы все родились в природе, поконом природы. И поэтому для нас естественно это желание. Я сам вчера, позавчера, два дня вот приехал с командировки, сразу же поехал на речку со всей своей семьей, чтобы обнулиться. Обнулиться именно от вот этого математики. От денег, от разговоров с людьми, от постоянного мусоления одних и тех же тем, там, обсуждений и так далее. То есть от этого действительно каждый из нас устает. Устает, потому что тратит энергию. То есть мы тратим энергию на людей, говоряем, донося чего-то, мысли, мысли, то есть до них доносим свои. И тратится энергия. Ее нужно пополнять. В городе, находясь в городе, пополнять очень сложно свой энергетический запас, ввиду того, что у нас города так устроены, всякие локаторы, вышки, ретрансляторы, которые наоборот сосут с нас энергию. Мы живем в квартирах, и у нас, как правило, небольшие площади квартир. Под нами живут люди, над нами живут люди, справа, слева, отовсюду живут люди. И у каждого свое энергетическое тело. Энергетическое тело, оно несколько метров в диаметре. Соответственно, вы своими энергетическими телами со всеми соседями пересекаетесь. А у кого-то там кто-то бухает, кто-то курит, кто-то колется, кто-то там в каком-то стрессе находится, в каких-то истериках. И этот весь фон накладывается на вас, и ваше энергетическое тело испытывает вот этот негатив Ему нужно восстанавливаться Поэтому нужно регулярно уезжать на воду, на природу Зажигать огонь, костер Потому что каждый из нас состоит из четырех стихий То есть вообще пять компонентов То есть четыре стихии Это земля, наша мать, вода огонь и воздух и душа это пятая стихия то есть это пятая составляющая из чего каждый из нас состоит и поэтому нужно уезжать туда где проточная вода желательно рекомендуется потому что проточная вода как раз смывает весь негатив и все это растворяется как бы во внешней среде и обнуляется жечь костер Находиться на свежем воздухе То есть купаться, обливаться Греться на солнышке И так далее и тому подобное То есть это нужно делать регулярно Тогда у вас всегда будут силы То есть нужно пополнять силы свои постоянно Я это делаю регулярно То есть ездили в командировку, поработали Подустали, поехали, восстановились. Сегодня полон сил, заряженная батарейка опять же, вот как бы про что не говори, да, вроде бы начинаешь говорить э, по работе, и приходится дополнять вот это, ну оно так вот ну льется, прям об этом хочется говорить, потому что это мой собственный опыт, почему и моя жизнь такая активная, динамичная, потому что я использую вот эти практики, и мне хочется делиться с вами, если кто-то эти практики не использует. Закон, ну, остановились мы по работе на феритах. Фериты должны 15-16 числа прийти. Негативщиков очень много к поводу того, что у кого-то опустились руки. Там, или то, что мы там занимаемся балабольством, за свои слова не отвечаем, еще что-то. Такие вещи тоже есть, присутствуют. Не буду сейчас ничего говорить там, за Александра Сергеевича Кугушова, за Александра Боброва, потому что каждый руководитель должен сам проводить вот такие планерки, он должен проводить вебинары и рассказывать свои ощущения, то есть как бы что происходит, давать отчет, то есть сделана работа за неделю, раз в неделю записать видео там вебинар и дать отчет, то есть, ну, например, сегодня, да, я заходил на канал Александра Сергеевича Кугушова, последнее видео было две недели назад. Конечно, из-за того, что свежих видео нет, у людей возникают какие-то вопросы. Но отвечаю опять же на эти вопросы, Александр Сергеевич набрал группу людей, не знаю, там 3-5 человек, может 10 человек, которых обучает. То есть люди приехали с разных регионов. Ну, опять же, я говорю, не знаю количество людей, но я знаю, по из-за того, что общался с Иваном, они на прямой линии с Александром Сергеевичем Кугушовым, Что набрана группа людей, которые прямо там живут в Италии, приехали туда и проходят обучение. Проходят обучение и проходят сразу же практику. Собирают 10-киловаттных -10 генераторов. Для чего? Для того, чтобы уже э, оттуда ехать по России и создавать участки, э, ну, участки, там, я не знаю, офисы, производственные цеха э, по сборке генераторов. Почему э, принято было решение именно так да, сделать? Э, это лично сейчас я вам высказываю свое собственное видение, потому что общался опять же с Иваном знаю все от первоисточника. То есть было в России несколько активистов, вот, ну, канал Александра Сергеевича уже там несколько лет на Ютубе. И много кто говорил, я это сделаю, я буду делать, я соберу, я готов стать учеником и так далее и тому подобное. И вот из большого количества людей, ну, по крайней мере, десятков людей, которые занимаются бестопливной энергетикой, генераторами, вечными двигателями и так далее и тому подобное, они взаимодействовали до определенного момента с Александром Сергеевичем и сливались по тем или иным причинам, просто не доделывали начатую работу. И из вот этого количества людей остался только Иван в мы в Томске виделись, который этот работу доделывает усердно, ответственно. Он, причем мне, знаете, что понравилось, то, что Александр Сергеевич Кугушев, он работу поставил таким образом, то есть он не дает решения в том смысле, что он не, готов, не дает готовые там чертежи, ну, грубо говоря, лекала, вот все, скопируй, и все у тебя готово, и ты производишь генератор, все у тебя получилось. Он как раз работает как э, реальный нормальный учитель. То есть он дает экскиз, он дает информацию, он дает лекцию, э, личное общение. И человек должен сделать сам. То есть если человек, э, руки из правильного места, как говорится, растут, он берет и делает ну это то же самое, как вот делаем мы по маркетингу. да Я провел планерку, там, первую, вторую, третью. Рассказал весь маркетинг, как делаю я. И вы начали дублицировать. То есть я же не делаю за вас эту работу. То есть я не приезжаю к вам в город, не работаю с вашими людьми, с вашими подписчиками. Не делаю сделки, там, не рассказываю информацию. Я дал шаблон. Заготовку, свой собственный опыт Как я это вижу И вы взяли и сдублицировали Вот так же самое работает Александр Сергеевич э Кугушев То есть он дает информацию Рисует эски эскиз э без размеров Просто все в пропорциях выверенных Дает вот этим людям, которые э технические специалисты И если специалист действительно грамотный Если... Руки из правильного места и голова на месте. Он берет и по эскизу делает уже генератор. Ребята, у кого-то, у Константина Шашкова включен микрофон. Кость, выключи, пожалуйста. Я считаю именно такой подход самым правильным. Потому что мы вокруг себя в команде не собираем лентяев, нынтиков, и подобных людей, которые просто негатив. То есть у нас только сильные люди, которые умеют проявлять свою волю. Встает сам без будильника, сам планирует день, сам проводит встречи, сам совершает сделки и так далее и тому подобное. То есть все самостоятельно и по-взрослому работают. Только тогда будет успех. А если мы кого-то там себе на плечи садим, каких-то нахлебников, там, которые там просто ноют каждый день, там, у меня это не получается, сделай за меня, помоги мне продать контракты, помоги, там, еще что-то помоги, вот я заболел, мне нужно лекарство, помоги продать контракты, вот это вот нытье. Такие люди не нужны, они ну, просто они не готовы. Пусть продолжают там ныть у себя там, дома, но в команде они не нужны, они просто всю команду будут тянуть вниз. Тот, кто двигается со мной с 14 там, с 15 года, с правовед Сибирь, те ребята прекрасно знают, что за 23 года, там, а, так, сегодня уже 3 года, нашей работы по ликвидации кредитов, команда перетрясалась раз 10 точно. То есть, просто организовывался чат, да, все, хочу, хочу, хочу, там, собиралось, там, 20-30 человек. Проработали месяц-два, Ага, нытье, это не получается, это не буду делать, это не мое, все, расформировали чат, начали все с чистого листа. И сейчас мы работаем так же самое. Просто на сегодняшний день с вот этим жизненным опытом уже собрался определенный костяк людей, определенная команда, которая постоянно пополняется новичками, из-за того, что сам стержень команды, костяк людей, вот даже у нас здесь вот в чате богачи, да, которые мы проводим, те, кто сделали миллион товарооборот выше миллиона, мы проводим планерки. Здесь тоже есть люди, которые как бы новенькие и у которых не все получается. Но из-за того, что количество Устойчивых людей, прокачанных, светлых, грамотных в чате богаче гораздо больше. Там 90 процентов там или 80 процентов людей. Ну, то есть, тут как бы не суть важно, важно, что у нас большинство. То есть, ответственных людей, вот сейчас мы, да, смотрим там, то есть 20 участников звонка, как бы из 25 человек. Это есть вот это большинство. Ты когда на планерку приходят там чат 30 человека приходят пятеро то есть это слабая команда когда нас большинство сильных то те люди которые приходят новенькие они попадая в наше вот это энергетическое поле в наше вот это ну как сказать состояние в наш чат даже где-то у них проскакивает негатив где-то какие-то сопли, там слюни, да там что-то там не срастается, что-то не получается То человек очень быстро трансформируется, потому что все состоит из энергии То есть он попал вот в этот круговорот в наш и его быстро трансформирует То есть проходит месяц-два, человек уже совсем другого качества становится ну, то есть, так же самое, как вот у вас, грубо говоря, прыгнуть с моста в воду, да, то есть, воды больше, чем меня, самого, вокруг, я становлюсь мокрый, полностью мокрый, как бы. Также здесь человек попадает, вот в нашу, в данном случае аналогии воду, да, прыгает с моста, и в, в наш чат хлоп, и все, и он весь мокрый, то есть, он весь полностью погрузился в процесс. И это очень э, здорово что у нас вот именно так все происходит. А, дальше то есть по работе, да, по встрече в Томске. То есть под, подытожим вот этот вопрос, то что собирается 10 генераторов в Италии, а Иван собирает генератор 10 киловаттный. Ждет осталось только фериты, и все. И под фериты э, уже будут нарезаться отверстия. И ротор и статор будут собираться с пластинок. Вот этих а, гене двигатель, генератор собирается, который будет использоваться ну, примерно там для электромобилей. А, примерно его мощность вот вы видели корпус э, на видео. То есть там корпус корпуса между генератором и двигателем генератора, они немного будут разниться в размерах. А, почему просто а, пока корпус один, а, просто ждем феритов, чтобы уже понимать, как бы какой корпус делать. То есть там по пропорциям все, чтобы не выкидывать материал, ну, который. Ну чтобы просто не использовать впустую, чтобы не переделывать. То есть потому что. Иван, он такой щепетильный человек, что он очень внимательно относится ко всему. В том числе к деньгам, которые в него вкладываются. То есть ему платится зарплата, перечисляются деньги на закупки различные, то есть на материалы. И он очень... это все общие деньги наши с вами, других людей, команды, там инвесторов, акционеров и он не любит так чтобы э, взять сделать да и потом под другие размеры переделывать то есть он дожидается приходит запчасть э, он знает куда она ставится он э, подгоняет место куда эта запчасть ставится комплектующая ну, уже сразу под реальный размер <coughs> все на самом деле мы это все видели ну на видео э, сегодня арсен должен был выложить не знаю выложил нет э, видео который он снимал на камеру GoPro. Действительно, просто помещение было, это был караоке-бар, который с 6 вечера работает. И мы просто там проживали в гостинице под названием Барвиха, там комплекс. То есть, там автомойка, гостиница. Мы вообще приехали помыть машину и как бы остались там, потому что... Ну, нам понравилось место, то есть и покушать можно сразу же, и есть номера, где переночевать. И было, мы сразу же переговорили, где провести нам днем встречу, чтобы нам, нас ну, никто не беспокоил, не мешал. И именно там ну, как-то вот глуховат звук именно в этом помещении. Плюс как бы сами ребята, которые вели диалог, вот Иван, он, он настолько как бы уравновешенный, спокойный человек, что он так вот, ну, не громко говорит, не оратор. Поэтому вот, запись так было слышно. Плюс ноутбук у меня был, получается, маленько подальше. Но я не преследовал цель именно с ноутбука снять качественное видео, потому что я знал, что Арсен снимает на камеру GoPro. И будет качественное видео. Потом с разных источников, кто еще вот снимал на телефоны, скинут видеоролики. И из этого всего смонтируется единый фильм. То есть возьмется лучшая звуковая дорожка и с различных ракурсов картинка, чтобы была понятна полностью встреча. Ну, на это потратится как бы время. Ну, может быть, неделька, может, две недели. В зависимости от занятости оператора, который будет это делать. Поэтому тут тоже нужно набраться терпения. Я снимал на свой ноутбук просто для того, чтобы выложить как можно быстрее в интернет то, что реально встреча прошла. Что был народ, и мы там сами присутствовали. Все трогали своими руками. Все это не фейк. Все это реально, не где-то там кто-то говорит там непонятно, ну кто видел да ролики, которые Иван снимал там, что сделана такая-то деталь, сделана такая-то деталь, что видео с производства, то многие люди писали, что это не производство, это где-то с интернета сдернули какой-то видеоролик и выдают за свою монету. На самом деле, то есть вот мы поехали разобраться, чтобы этот миф развеять. То есть все в полном порядке. В надежных руках люди все адекватные. С Новосибирска, с Томска были люди. Понятно, что было не то количество людей, которое хотело приехать, потому что будни, будние дни были. Кто-то работал, с Кемерово люди не смогли приехать там. Ну, то есть по вот этим всяким причинам а, так сергей Селезнев. просьба выключить микрофончик <coughs> дальше что мы а, так о чем еще хотелось поведать о чем не знают а, а стоимость генератора а, реально 10 киловаттный генератор вы можете посчитать сегодня, сколько вам нужно мегаватт контрактов. То есть, вот этот генератор, который собирает Иван 10-киловаттный, соответственно, это единичный экземпляр, поэтому у него цена завышенная по комплектующим. Ну и, естественно, потому что Иван первопроходит, да, где-то приходится небольшой объем покупать комплектующих, и цена на эти комплектующие завышена, как бы как розница, не оптовая. И производство не на поток поставленное. То есть 10-киловаттный генератор в районе 500 тысяч рублей. Соответственно, если ставить это на поток на фабрике, на заводе, плюс закупать в больших объемах комплектующие, то ценник, конечно, можно уронить и в два раза. Там до 200 тысяч можно снизить. Иван сам работает на военном производстве в цеху, где для военной промышленности делаются двигатели и генераторы электрические. Он говорит, если бы мы заказали официально по договору такой вот генератор 10-киловаттный да, по своим чертежам, он бы встал где-то в полтора, в два миллиона. Ну, потому что... Как вы сами понимаете, любая организация она всегда очень много завышает цену. Ну почему допустим, для содержания завода фабрики очень много тратится электроэнергии, сжигается угля, есть бухгалтер, есть кассир, есть охрана, там производственные цеха. это все нужно содержать, обслуживать земля в аренде, Оборудование куплено в лизинг, там в аренду и так далее и тому подобное. То есть куча-куча накруток. То есть, ну тут поэтому вот вроде бы вот цена вот такая, да, реальная. Там пятьсот тысяч рублей, когда делает сам Иван. Если он у себя на заводе это закажет, на котором он по найму работает. То цена будет 2 миллиона рублей да а по сути мы понимаем логику что если брать оптом и в большом количестве то цена должна быть меньше ну естественно мы понимаем что за 200 тысяч рублей если мы свою производственную линию поставим то тогда 10 киловаттный генератор можно делать за 200 тысяч рублей и это все тоже есть понимание у Александра Боброва и у Кугушова Александра Сергеевича тоже есть это понимание Поэтому э, вот эта работа с генераторами она ведется в нескольких плоскостях, в нескольких направлениях То есть Иван делает, в Италии делают, э, ученики обучаются, с разных стран люди приезжают, обучаются Там пробуют делать, изобретать, производить ну в разных местах и это все наш, каждого из, из нас опыт, личный, э командный опыт, который объединяется в, одну, в один кулак. То есть каждый является, вот возьмем кулак, да, каждый из нас является там кто-то указательным пальцем, кто-то безымянным, кто-то большим, кто-то мизинцем. И мы все объединяемся в один большой кулак. И каждый из нас в этой цепочке очень важное звено. Каждый из вас очень важное звено в команде. И всему приходит опять же свое время, как я в начале встречи объяснил. То есть И слава богу, что у нас там в мае не состоялась презентация. Потому что ну, вселенная показывает, что время не пришло. Все сходится к тому, что 28 июля у нас все будет замечательно. То есть в мае у нас, что как помните, след во вселенной программа. По тем или иным причинам нам отказали в участии, да, в день участия. Потом презентация там перенеслась по причине того, что комплектующие вовремя не пришли. Потому что, ну, мы первопроходцы, невозможно отследить там таможню. С разных стран, с разных регионов заказываются комплектующие невозможно, когда ты первый раз это все заказываешь. Вот я приведу вам, да пример простой. Заказали мы с супругой, ну, пришли покупать кровать. Повалялись на разных кроватях. Это было еще в мае этого года. Нам вот это вот понравилось. Ну, вроде вот она кровать, вот он матрас, на котором я валялся и лежал. Вот он стоит, да, в магазине. Забирай. Все, вот деньги, заплатил. Но вам говорят, что кровать придет на заказ 15 июня. Ну, и мы сейчас вот спим на матрасе, на полу, на обычном советском полосатом матрасе, как бы, и все нормально, то есть у нас их два, еще от бабушки, так сказать, достались в наследство. И это нормально, то есть мы не могли предположить, что мы с магазина придем без кровати. И вот 15 июня служба доставки отзвонила, Все, 15 июня уже мы будем спать на кровати. Нам привезут кровать, доставят домой. Потому что ну, многие вещи изготавливаются именно вот на заказ. Хотя они вот в магазине стоят как презентационный материал, ну, как презентационная вещь, которую можно видеть, потрогать, там, полежать на ней и так далее. Я эти аналогии привожу для того, чтобы каждый из вас понимал, что мир настолько многогранен, настолько сложен, изощрен и так далее, что невозможно порой предсказать, что будет завтра. Будет там война с Китаем, не будет ее там, или еще какие-то вещи. То есть мы живем в настолько интересное время и на таких больших скоростях все двигается, что даже невозможно представить, что будет через год. То есть какое наше будет с вами состояние, в каком месте физически мы будем находиться. И какого уровня сознания, восприятия окружающего мира у нас будет через год. Никто из вас не может это знать. И никакая гадалка вам не предскажет. Наступит завтрашний год, то есть 2019 год, там 13 июня, ровно через год. Мы будем пересматривать вот эту планерку. И просто проводить сравнение о том, что было год назад и что происходит сегодня. Те, кто уже давно со мной двигается в команде, с команде «Правовед Сибирь», все прекрасно это понимают, потому что у нас вот этот есть многолетний опыт взаимодействия. И каждый из нас друг за другом видит, как кто из нас меняется. Кто-то в хорошую, кто-то в плохую сторону, кто-то не меняется, остается на месте, топчется и так далее и тому подобное. Следующая деталь, это блок управления, блок управления тоже собран, он отправлен Ивану, должен прийти со дня на день, насколько мне известно, по-моему его собирали в Ростове-на-Дону, потом отправляли Александру Сергеевичу, ну вот сейчас как бы вот просто я про блок управления не озадачивался да, этим вопросом, просто сейчас восстанавливаю в памяти, поэтому мог, могу как-то некорректно где-то выразиться, но ну, если кто-то там больше знает, меня поправит, или Иван будет пересматривать видео, поэтому я сразу об этом проговариваю. То есть, насколько я помню из разговора с Иваном, что в Ростове-на-Дону там человек э, сделал блок управления, причем принцип был такой же, как с Иваном. То есть, человек связался, говорит, я занимаюсь электроникой, готов в этом процессе участвовать. Александр Сергеевич Кугушев пообщался с ним, обрисовал задачу, прямо ему просто рассказал задачу, которую должен блок управления решать. И э, выслушав человека, человек этого специалиста, Александр Сергеевич Кугушев просто дал заключение такое после общения с ним. Вот как вы даете заключение, да, когда с незнакомым человеком поговорили, и вы уже на интуитивном уровне энергетически как бы человека считали, и говорите, ну для себя уже делаете вывод, что будет человек этот двигаться с вами или не будет там. И как он будет двигаться там, хорош он или плохой. То есть какую-то оценку вы все равно внутреннюю даете, свои ощущения про человека. И вот Александр Сергеевич Кугушов он так сказал этому человеку, что у тебя все получится, то есть у тебя достаточный объем знаний. И с Иваном также он общаясь сказал, что у тебя все получится, то есть у тебя достаточно объем знаний и опыта. Все. То есть и поэтому как бы все идет своим чередом, все получается. То есть блок управления уже готов, чтобы каждый из вас понимал, и те, кто будет смотреть планерку, что такое блок управления. Без блока управления даже вот у вас будет генератор да, и двигатель в рабочем состоянии. Представим вот сейчас что есть генератор 10 киловатт такой большой по своим размерам, ну, по большой по сравнению с двигателем. И двигатель, обычный электрический двигатель 80 Вт, соединен с ремнем с генератором, который вырабатывает 10 киловатт Если не будет блока управления электроники, то запустив этот механизм, если вы напрямую подключите в цепь, то двигатель 80 ватт просто сгорит. Потому что на него будет подаваться 10 киловатт мощность. Он просто сгорит. Соответственно, схема не будет работать вообще без блока управления. Блок управления это как раз состоит из полупроводников. Там какие-то есть вычислительные мощности, которые регулируют процесс. То есть, чтобы на двигатель подавалась именно 80 ватт генератора чтобы э, генератор э, в сеть выдавал стабильное напряжение тоже нужен корректор чтобы у вас внешние приборы чайник не сгорел там э, электричество там э, ну грубо говоря лампочки не повзорвались то есть вот это все тоже ну, нужно учитывать и это тоже важный элемент не только двигатель и генератор, как многие говорят, а что там он велосипед там крутанул, да, там педали. И, грубо говоря, и все работает. Электроника тоже очень важна в этом вопросе, которая синхронизирует, регулирует работу, чтобы и генератор, и двигатель в едином ключе работали, на единой, как так сказать, частоте. Это тоже уже сделано ну и опять же подведу итог то что насколько мне известно человек это электронное устройство это сделал в Ростове-на-Дону отправил Александр Сергеевич Кугушов он его протестировал что все работает и его, это все отправили Ивану в Томск чтобы Иван уже все это Пусконаладку наладку сделал этого устройства в принципе в принципе у меня по этой информации все а еще по двигателю генератору для автомобилей а, по предварительным расчетам 1000 ньютона метр а, 1000 ньютон метров мощности вала будет то есть 1000 ньютон метров который будет вращать именно ну допустим передаточный вал какой-то а, как его кардан там в машине называют еще как-то то есть по мощности, да, то есть корпус будет чуть-чуть больше, чем который вы видели на видео, но ну, он будет по длине чуть-чуть больше, потому что туда нужно еще двигатель, да, встроить, то есть двигатель-генератор в одном корпусе. вал будет вращаться 1000 ньютон-метр, если вы, ну там, это невозможно перевести точно, именно точно перевести в мощность потому что вы в интернете можете загуглить ну как бы ну посчитать среднюю можно мощность то есть один ньютон метр это примерно 64 киловатта по моему или 64 вата точно опять же сейчас не вспомню надо пересматривать видео с иваном но это достаточно очень мощный Двигатель генератор. То есть гораздо мощнее, чем сам генератор, по своей мощности, которую он дает передаточный вал. Ребята, опять у кого-то у Ильи э, Никонова включен микрофон. <coughs> Благодарю. В общем, э, вот эта вся информация. Сейчас готов э, на вопросы ответить. Э, что-то мы завтра будем на какие-то вопросы отвечать на вебинаре э, по этому всему запуску э, генератора и двигателя генератора. То есть я вам дал сегодня максимально информации той, которая сам владею. От первого источника, то есть от Ивана. А Иван напрямую работает с Александром Сергеевичем Кугушевым. Э, именно вот это понимание, да, э, мне дает что? Что Александр Бобров, вот просто на него некоторые крошат батон, как гов, гов, вы, я выражаюсь, да что он где-то некорректно дает информацию а, о том, как происходят процессы. Потому что телефон Александра Боброва, вот я вам честно скажу, вот казалось бы, да я там не последний человек в компании, там Александр Бобров там, из моего близкого окружения, с кем я много лет общаюсь. Вроде бы прямая связь должна быть. Позвонил и решил вопросы. Мы порой не можем по три дня, по четыре дня связаться. То есть я звоню, он спит, он мне звонит, я сплю. Я звоню, он недоступен в самолете, он мне звонит, я там на какой-то встрече, я там планерку провожу, еще что-то. То есть... Куча событий происходит, потому что динамика очень большая. Ну и реально у меня в минуту <coughs> происходит там по несколько звонков по тем или иным вопросам. То есть очень большой поток людей идет с разных источников. Ввиду моей как бы обширной деятельности широкого профиля, так сказать. У Александра Боброва такая же ситуация. Ему нужно организовывать процессы, да, которые вот... Грубо говоря, завтра там Иван генератор запустит и нужно уже его размножать да, в большом количестве. А у нас еще не готово. Не готовы помещение, не отлажена закупка в нужных объемах и так далее и тому подобное. То есть каждый выполняет свою роль. И Александр Бобров как раз выполняет роль взаимодействия с органами власти, с предпринимателями, с производствами. А так как страна у нас большая, обширная территория, ему очень много приходится делать перелетов и все, ездить и щупать, трогать и общаться своими руками с людьми. Поэтому он не всегда владеет полной информацией, на какой стадии сегодня процесс сборки. Потому что так же само а, Иван на работе не может по сотовому телефону общаться, потому что он на военном производстве находится, то есть там КПП и так далее и тому подобное. Он несколько суток на работе. Потом э, с работы занимается, ну, в свободные выходные дни свои от работы, занимается сборкой генератора, разработкой вот этих чертежей там. То есть общением с Александром Сергеевичем Кугушовым, с обучением учеников, которые его последователи будут потом собирать. То есть, ну, когда вот погружаешься в это в живую, э, общаешься с людьми, видишь... Вот с людьми проводишь день, и ты видишь, насколько у человека плотный график рабочий, и тогда приходит понимание. И я вам сегодня это проговариваю, что у кого нет понимания, чтобы оно сегодня пришло, что очень много процессов происходит в один момент времени, и просто голова кругом от этого всего, от этого напряжения, и это не просто. Представьте просто ну, масштабы нашей страны и масштабы нашего дела, которое мы сегодня закрутили, завертели и продвигаем. У нас даже сегодня, вот в чате планерка, да, двадцать там человек. Ну, что мы можем сделать? 20 человек в масштабах всей планеты. Ну там, да, даже в масштабах города Красноярска. Вот нам 20 человек приехать в Красноярск и поставить на поток здесь электрифицировать весь Красноярский край. Да у нас, я ну, не знаю, там 10 лет не хватит, чтобы мы в 20 человек здесь организовали всю работу. Я это всего лишь говорю для, э, э, по простой причине, чтобы каждый из вас трезво и здраво осмысливал и осознавал масштабы того, того дела, которое мы делаем. И соотносил его со временем, которое на это все будет потрачено. Что всего лишь мы двигаемся там март, апрель-май три месяца. Три месяца, ребята, мы двигаемся всего лишь, и хотим, чтобы у нас уже все было. Простой пример, чтобы родился ребенок, нужно как минимум 9 месяцев. Чтобы вырос урожай, нужно как минимум там 3-4 месяца, два месяца. Ну вот у нас в Сибири. Чтобы в мае посадить картошку, а в сентябре ее выкопать. Ну простой пример. На все требуется время. Время, когда наполнение информацией, знаниями происходит каждого из вас. То есть каждый из вас сначала наполнялся информацией, разбирался в ней. Потом набирал себе учеников. Потом этим ученикам помогал э, и помогает набирать следующих учеников, вторую линию, третью линию. И только вот так, естественным способом происходит масштабирование. И вы учтите еще, что э, есть плодородная почва, то есть есть люди, которые быстро схватывают информацию и ее начинают вещать, транслировать и применять. А есть неплодородная почва. То есть люди которые с определенными шаблонами с негативными с негативным опытом жизненным и на которых приходится э, тратить гораздо больше времени и сил чтобы человек понял эту информацию и вот это все я проговариваю для того чтобы каждый из вас пришел к осознанию всего происходящего Почему еще это нужно проговаривать? Да для того, чтобы вы могли также же самым другим людям проговаривать, своим партнерам. Потому что я сам знаю по себе, что, вот допустим, учишься чему-то в том же университете, там, или в техникуме, или в школе. Вот вроде бы лекцию проводит лектор, и я все понимаю, что он говорит. Но я прихожу домой, у меня родители спрашивают, что было на уроках. А я передать не могу Вот вроде бы я все понял Головой киваю, да А передать не могу Потому что я получил информацию, знания Их еще не успел перевести в опыт То есть я их не применил Опыта нет своего собственного Поэтому я не могу транслировать, передавать эту информацию Я это проговариваю с вами Потому что я имею этот опыт и делюсь им с вами и проговариваю это так дотошно да, может быть кропотливо там потратив целый час там вот это кому-то кто-то пишет там мне иногда под видео там ой нудно смотреть долго и так далее без э, просто да может нудно долго не смотрите не слушайте не не приходите на вебинары не вопрос но не проговаривая все эти тонкие вещи, вот эти тонкости все вашего роста, на что нужно обращать внимание, куда прикладывать усилия, как происходят процессы, как нарабатывается опыт и понимание любых процессов, неважно источник энергии, криптовалюты или еще что-то там, юридические вопросы, не будет роста вашей души. Ну вот просто не будет роста вашей души. Вы можете иметь несколько высших образований, но стоять на месте и последний хрен без соли доедать, и у вас не будет денег. Вы не сможете монетизировать свои знания. Пока каждый из вас не начнет растить свою душу. Как вот в компьютерной игре. Проходить уровень за уровнем. Набирать жизненный опыт. Вспомните любую компьютерную игру, в которую вы играли. Вы берете, включаете у вас там левел 1 уровень 1. и вы его не с первого раза проходите со второго с третьего с десятого кто-то с двадцатого и когда вы его уже прошли у вас вы уже полностью знаете где вас что какие препятствия на каком этапе ждут в какую секунду в какой момент времени и это вот как раз и есть наработанный опыт через падение ошибки Через удары там об головой стукнулись, ударили палец, забивали гвоздь там. Все это ваш ваш жизненный опыт. Все это, все, все, все. Вот это. И в любом деле только через собственный опыт, личный рост своей души вы переходите к успеху. Если ваша душа не растет, не развивается, то и физическое тело, и ваше состояние семейное и материальное и в отношениях, и с детьми, оно будет угрюмым и печальным. Как только душа ваша начинает расти, развиваться, стремиться к свету, к доброте, к теплу, к любви, наполняться этими качествами, весь материальный мир у вас меняется. Кардинально меняется. К вам приходят те люди, которые хотят быть с вами в команде. Которые такие же, как вы. Подобные притягиваются к подобному. И успех начинает множиться. И мы получаем всегда тот результат, который запланировали, который хотим. Всегда получим результат. Но мы получаем всегда только то, что мы вкладываем. Если мы вкладываем свои труды, старания, время, позитив, энергию, у нас будет хороший результат. Если мы будем вкладывать, как я выражаюсь, говно, негатив, отрицалого, сопли, слюни, то мы к такому результату придем. Все очень просто. То, что садишь, то и пожинаешь. Поэтому меняйте, трансформируйте свое осознание, мировосприятие и становитесь успешными в любых делах. В семейных, в бизнесе. В источниках энергии, в криптовалюте, в социальных сетях, в вебинарах, в семинарах, во всем. Ну все, вот как раз мы часок проговорили. Я вам все изложил. Готов получить обратную связь, пообщаться полчасика и завершать нашу планерочку. Передаю слово там, кто хочет по порядочку. Владимир, после планерки там есть возможность пообщаться лично по телефону? Ну, попозже, потому что надо будет отдохнуть от планерки. Но сегодня пообщаемся. А, вижу вот вопрос от Сергея, да? Сколько собрано денег на сегодня? В чьем они распоряжении? Есть ли понимание по расходу, куда сколько расходуются по статьям? Я не занимаюсь сбором денег, я всего лишь транзит. То есть у меня люди купили контракты, перечислили мне деньги, я закупился в компании. То есть перевел в криптовалюте на криптокошельки, в эфирах, в биткоинах, в фиатных деньгах. Помимо этого я перевожу людям, которые делают работу. Да, то есть там на несколько банковских карт, там ежемесячно, что человек делает ту работу там, кто-то сборку, кто-то занимается поставками э, на поставку оборудования. То есть мне просто присылает Александр Бобров информацию, что вот это, вот сюда нужно столько перевести там закупка ферритов, э, вот сюда нужно перевести там, на закупку магнитов, сюда на закупку проволоки и так далее. То есть финансовый вопрос, как бы ну я не бухгалтер в компании то есть и не директор и не генеральный директор и не зам генерального директора я просто занимаюсь маркетингом и продвижением информации 1000 нанометров это больше чем крутящий момент на Porsche Cayenne turbo. Но ну, это примерно 64 тысячи, насколько я помню, киловатт, наверное. Или 64, ну, блин, много, в общем. То есть там любая машина в самолет превращается. Илья, отключи микрофон. Ну и на самом деле у меня особо, ну, допустим, вопрос, да, к тому, что вот Сергей там написал, сколько собрано в компании денег на сегодня. Ну, допустим, при, ну, мне когда такие вопросы задают люди, да, они задают мне каждый день такие вопросы. Я говорю, ну, вот смотри, допустим, вот я скажу тебе, что собрано 100 миллионов, как бы, да, все, раз запомнили цифру. Или я скажу, что собрано на сегодняшний день 300 миллионов рублей. Вот я дал эти цифры. Либо ту, либо другую выбираете каждый. Какую хочет. Дальше что? Цель вопроса. Вот дальше что? Вот как бы, ну, вот я ответил на этот вопрос. Дальше-то что? Смысл вопроса. Смысла нету. Для чего такие вопросы, как бы, ну, для меня непонятно. Сергей Селезнев. Да-да, Сереж, давай. Говори. О, и вышел. Сережа, подключайся. Ну, пок пока Сергей подключает... А, все, вот, присоединился. Сергей, все, говори, говори. Другие вещи. <клодь> вот я знаю, что, о чем думаю. Вот, в принципе, все правильно ты говорил. Париж, все, вот я лично совсем тоже согласен, как бы там понимание, непонимание, сопни, не сопни. Но здесь как бы да, вот люди собрались, которые все это прекрасно понимают, и все мы движемся вперед и так далее. Но вот, вот почему такие ситуации происходят? Они действительно происходят э, в связи с э, э, ну, недостаточной информации. Да? На сегодняшний день действительно какой-то информационный вакуум он присутствует. Не пора бы подумать о том, чтобы э, ну, создать что-то в компании, да, какую-то там службу да, там, типа вот, ну как в Скавей, да, вот, э, есть человек, который отвечает Михаил Кириченко, и он информирует и занимается этим делом. И, может быть, подумать об этом, э, как бы, да, чтобы человек занимался информированием, э, записывал там какие-то э, видео, встречи и так далее, и так далее. То есть, тогда как бы, потому что, вот, ну, э, э, как, как вот, я вот, допустим, понимаю, как ты говоришь, да, там, все это понимаю, но как людям это передать, как им э, рассказать. И ведь многие люди-то приходят с разными целями и задачами. Кто-то приходит делать бизнес, кто-то приходит э, для того, чтобы в будущем приобрести там генератор себе, кто-то приходит по каким-то другим целям. Вот. И мы же с такими людьми тоже общаемся. Мы должны как бы удовлетворять все потребности. А нет, удовлетворять, Сереж, Сереж, я тебя сразу поправлю. Сереж, я тебя сразу поправлю. Не, можешь на себя взять такую обязанность? Нет, не, Эдуард, нет, не в не этом могу, вопрос. Я, Сергей. Я, не человек, я э, нет. Это, это не мое, скажем так. Я не смогу Сергей, я сразу принимать. вношу поправку э, в том, что вот как ты выражаешь свою мысль, что... Должен, должен, кто-то что-то должен. Никто никому ничего в этой жизни не должен и не обязан. Да никто, никто, никто, никто, каждый должен, человек я, должен, я, должен я, брать я, на себя какую-то меру ответственности в команде. Вот пока на сегодняшний день есть вот это количество людей, да, и каждый выполняет какую-то свою функцию. Я не могу никому из вас приказывать что-то делать. Ни в коем случае. Потому что я соблюдаю закон свободы воли. Володя, мы, вот, э, наше трио, Лена Ремхи, я, Веселина, вот, наша команда трио, да, по-моему, ну, не тебе говорит, ты в культу, если прекрасно знаешь, да, мы э, делаем свое дело и, как бы, вносим в компанию определенную лепту, да, это наша работа. Мы тоже общаемся с людьми, uh -huh. разговариваем и так далее, то есть проводим определенную работу. Правильно ты говоришь, каждый должен заниматься своим делом. Ну, вот я просто ношу такое предложение, как бы, ну, может быть, там, И я тоже буду работать в этом плане просто поискать такого человека, который действительно там с образованием, там, с ну, знаниями, подачей материалов, там, и так далее, который будет ну, освещать вот все, всю нашу как бы деятельность. А иначе как вот, по другому? То есть, вот ты занимаешься маркетингом. Александр Бобров занимается производственными делами. Да, то есть, каждый должен снимать. Мы там делаем объемы, приносим финансы в компанию. Но вот нужно действительно подыскать такого человека, найти, да, который будет заниматься в инвестиционном поле работы. И это очень важно, на мой взгляд. Ну, он придет тогда, как... то есть, этот человек придет -то... тогда, когда он созреет это к этому. Ну я так только вижу, как бы. То есть так же самое, как вот каждый из вас созрел к информации он пришел. Если на сегодняшний день этого человека нету, значит просто, ну как бы еще не созрел человек. Алло, алло. Я слушаю, я на связи Просто вот мы сегодня проговорили да, Мысль э, вот эту заложили Во вселенную посыл дали Что нам нужен такой человек Пройдет время Не знаю сколько Может день, а может через час А может через месяц И оно произойдет Ну это однозначно произойдет Естественным образом Да, да это, Сергей, смотри, я тебе даже больше скажу, есть уже такой человек, который хочет этим заниматься, но просто, видимо, наверное, не пришло еще время, да, ты, это, ты правильно все говоришь, так и должно быть, ты вспомни Skyway, Skyway, когда Михаил Кириченко появился, это было гораздо позже, у нас еще все равно очень мало времени, сейчас как рабочие образцы появятся, и там, я думаю, еще все ускорится, и, и все сложится, конечно, мы это все проговариваем, Ты абсолютно верный ну, говоришь, так и должно быть, потому что все это должно все равно быть оформлено, как подобается это. Но раз сейчас еще этого нету, просто ну, какого говорить действительно еще рано, вот так. Но ну, все движется, все ладно. Абсолютно верно. Да. Ну, ну, Скавей был Сергей Семенов на первоначально этапе как бы он вещал всю информацию еще с, с февраля 2014 года насколько я помню ну ладно это в принципе если если есть такой человек то это же как бы уже э, хорошо сергей сергей э, очень ну ты прям с, у меня с, как с языка вот это как бы сорвал это очень классно я поддерживаю тебя обеими руками и дело в том что это облегчит жизни всем и, и, и тому же Володе, потому что Володя он, он просто да, уже, да, стопроцентно. Да, да. Он, он 100%. мне просто вот мы с ним общались вчера вот когда вот, буквально на днях, он мне просто уже начал уже как прочитать и, и прочитать, что вот все столько звонит, столько звонит, и просто уже чувствовал, что у него прямо прям на, на напруга идет уже эмоционально, нервная. Но, но э, из-за того, что нету вот такой системы, да, э, осведомлений пиар, вот эта машина, машины, которая бы доносила, доносила, да, вот SkyWay она появилась, то есть, то есть люди поняли, то что если че, каждый человек до каждого не донести абсолютно аргументированную, грамотную, выверенную информацию, то будет вот такое, вот как было, короче, но с другой стороны, Володя, ты тоже должен понять, что люди не виноваты, их нельзя винить в этом, они будут звонить, потому что лично ты, или кто там, и твое окружение, взяли на себя ответственность, ну как бы да, вы, вы, вывели себя э, видимые, да, лидеры, так сказать. И естественно, у людей больше никого нету, никаких контактов нету. Они, они будут только звонить тебе. И они не виноваты в этом. Их нельзя винить в этом. А я, не просто, людей, ä, я не виню людей. Ну, я, не виню? я Ты, я... ты, ты мне лично говорила. Просто я просто. Людей, я ну, я говорю в том, неприятно. что нужно за заниматься людей. самообразованием. Вся информация есть в планерках, есть в вебинарах. Нужно просто брать и тратить на это время. Но люди ленивы по своей сути. И он лучше потратит твое собственное Нет, это, время ну, да, и будет тебя учить одними это, и теми это, же, же вопросами. Проекта, на автопилоте практически все отработано давным-давно. Это можно сделать у вас? Нужно просто сделать у нас, пожалуйста, друзья. Отключите, пожалуйста, Илья. Илья, невозможно разговаривать. Что, что за него Елки-палки. Ну, невозможно разговаривать. Понятно же, если микрофон включен, ничего не слышно, непонятно ничего. Благодарю. Просто это давно уже тема отработанная. И этим, этим нужно просто заняться. Я вот это я не пиарщик просто, поэтому я не знаю, как, как это делается. Но я знаю, то что это можно сделать. И, в принципе, мы подошли, как говорят, знаете, такая пословица есть: поломка пола предвещает его замену или ремонт. Вот надо что-то делать просто, потому что люди волнуются уже. В море волнуется раз, два, это уже просто э, людей да там увеличивают. а снаружи, И делай, найди пиарщиков. Ну вот, найдите, где, я не знаю, давайте вместе поищем. Надо что-то делать. Я, дел, еще, я делаю давайте, 24 нас, часа в сутки каждому, столько, сколько у, раз, у меня раз, получается раз, за раз, это раз. время сделать. В общем, Сергей, я, в общем, я полностью согласен с тобой, надо что-то делать. В этом направлении. Надо Вы регистрировать можете, контору. Всем, нас, всем нам будет легче. Пока контор. Конечно. не нужно об этом говорить. Конечно, конечно, мужики, все своим чередом. Сейчас все зарегистрируется. Заработает первый образец, Вот так, откроется сайт. И дальше по ходу по накатанно начнет все разрастаться и это. Мы же здесь все грамотные, никто никого не обвиняет. Все прекрасно понимаем, что все рахуют. Что все находятся на разных уровнях понимания жизни вот так у каждого свою. У кому-то действительно кому-то важно знать куда деньги расходуются и сколько их расходуются кто этим управляет кому-то вот, уже не важно это и это все нормально и мы это все как бы все эти моменты прекрасно понимаем вот так и главное есть понимание правильное видение как бы двигаемся а там все дальше посмотрим что и как будет да, нет, в принципе, любой проект во всем, во всем во всем мире и во все времена никогда гладко так просто не стартовал и не развивался. Конечно, конечно, конечно, да, да, да. Все время он я говорю, вот для меня на самом деле, да, мой приход в Skyway нужен был не просто для того, чтобы поддержать этот проект и у себя в регионе там его развивать, да, а чтобы увидеть, как работают такие проекты. И благодаря тому, что я вот четвертый год уже в проекте и за эти четыре. Там три с половиной года было вот столько всего, что у нас сейчас здесь происходит. Но этот опыт уже получен, поэтому всех этих переживаний они есть, конечно, но они такая громко снижена, они где-то на каком-то фоне там вот далеко вот так. И это нужно было мне для того, чтобы пройти. Благодаря этому я сейчас гораздо спокойненько всем вот этим моментам, отношусь, потому что видел, как становится вот такие вот такая вот работа, как она развивается, как она происходит. И все эти отзывы там негативные, положительные, все это это все нормальный про. Я, конечно, благодарен ну, за этот опыт, благодаря этому сейчас можно здесь двигаться гораздо спокойнее и, в общем, не переживать а о том, верно, что Абсолютно верно, будет. я полностью согласен, я почти с самого начала, с конца 13 -го года в SkyWay, и я, я просто уважаю этих людей, потому что там есть самое главное, к чему мы должны просто стремиться всеми правдами и неправдами, всей душой. Там есть взаимопонимание в команде, есть уважение внутреннее. Внутреннее уважение, что, что любые, любые проблемы они делают с, э, команду только сильнее, если, если есть внутреннее взаимопонимание. Вот это самое главное. А если люди только вот так, короче, пеняют друг на друга, там, э, люди, конечно, будут, им же интересно, у них, у них знак вопроса, что, куда мы движемся, им интересно, они звонят, куда только всех, естественно, всех, и мне звонят. Но надо всем отвечать, или же, или же, надо придумать систему, которая бы оповещала их вовремя. Вот такую пиар-машину в Skyway создали, честь и хвала. Да-да-да, и у них вот, очень важный момент, ты правильно сказал, у них руководство двигалось в одном в одном ключе, там тоже были разные направления, но они все вместе координировали свое действие. Вот это нужно, это первое, что сейчас нужно будет сделать Саше Боброву так, чтобы руководство двигалось в одном ключе вот так, чтобы они ну, не то что согласовывали, а делились там с своим... Ну, своим видением, своими какими-то главными ходами, короче, что, что и как. Вот это в Skyway отлажено. Ну, это благодаря тоже, конечно, там он, блин, Сибиряков лютый тип, короче. Юницкий сам тоже уже прошли сколько всего. У них, конечно, я просто с он когда в Красноярске вы конференцию устраивали, вот так, и мы потом после конференции поехали в баню с ним, он нам рассказал вообще всю свою историю развития Skyway, вот. И, и там затеях... 10 лет общения, уже даже больше, короче, которые они прошли, там тоже столько всего было, что его не снилось и непонимание и одно и другое, вот так. Так что ну вот, вот поэтому и говорят, берите пример улучшить, да, и вы сами станете лучшими, ну, как бы, как бы вот так. Не обязательно прям копировать все там, да, но ну, а нужно взять, потому что они были в очень тяжелом состоянии. Я помню, мы, у нас такие были проблемы, что а, а, Анатолий Эдуардович Юницкий, особенно помнишь, были проблемы с Прибалтикой, когда нас Прибалты просто кинули, и мы где-то на полтора-два года проект прям застворился. Ну, да, я, я говорю. Вы вот, помнишь, да, Прибалтика, очень а некрасиво с поступили, но а, Анатолий Эдуардович, он обратился, вот, за что я его уважал, больше. Он обратился ко всем и сказал, вот в этот ну, трудный момент если вы вот, меня э, под, поддержите, да, потому что неоткуда было ждать помощи и денег, не О чем идет речь, все правильно. И правильно. И вот он сказал, и все поддержали, и тех, кто поддержал, вы знаете, я думаю, да, в курсе, он до сих пор им э, оставил вот этот дисконт мощный, 1 к 600, то есть это вот видите жесткость. Ну, у нас, у нас это, есть коты с руками, у нас есть тоже грамотное руководство, которое много чего понимает, много чего видит. Сейчас придет время, все сработаемся, и, и будет все ладно. Так натуре у нас два сколько, три месяца, как занимаются, поэтому все еще впереди только все начинается. Три месяца. Да. Естественно, очень хорошо, что мы сейчас об этом говорим самое главное. Нужно больше говорить. Да, да, да. Потому что без да, понимания хотя, проблемы мы проблему не решим. То есть я не люблю даже слово проблема, я люблю слово задача. Не существует проблем, существуют задачи. В нашем мире не существует не, горе несчастье существует ну, ситуация просто жизненная, ну закон такой как бы э, ну, случилось да, вот ну вот есть задача любая задача в, в этом моменте в этом моменте времени уже имеет ее решение но ну, это факт это уже известно, я думаю Ни, никто с ним не поспорит а ну, просто мы, мы его все сейчас еще не все видим решается да Супары. решается после этого ответа мы сейчас пока не видим но если мы будем сообщать вот так вза взаимодействуя взаимоуважение все это вот, э, дело, да? мы найдем однозначно найдем, как Sky вы нашли, как в десятках других успешных да компаний мировых, э, как э, говорил этот э, э, Nike, Nike помните Just do it просто делать. а им там все там и такие скептики им поливали грязью, им говорили да вы, вы вообще ничего нич у вас ничего не получится, там столько скептиков было а они просто тупо говорили, вот как Мак просто делать. Вот Что вам говорят? Говорят, будут просто делать. Ну вот они добились. А сейчас кто-то не знает, я думаю, все знают. Так же и Джек Мак говорил, просто делайте". <связывая> А, Володя, по сайту есть какая-то еще последняя ну, информация какая-то, более свежая. Что там? Ну, я полагаю, что, смотрите, э, то есть вот меня интересовал, да, вопрос, запчастей, генераторов, кто собирает. Я взял, договорился, встретился, съездил, организовал. Соответственно, сейчас вот есть вопрос с сайтом, да, нужно выяснить, кто этим занимается, поехать и провести такую же встречу. То есть... Я не задаю вообще никому никаких вопросов. Я просто беру и делаю. И я хочу, чтобы каждый из вас, если у вас есть какие-то вопросы, брал на себя эту ответственность и решал этот вопрос. Вот это нужно научиться просто каждому. Не ждать кто-то, что за тебя что-то сделает и что-то узнает. А просто берешь сам и делаешь. Тогда будет вообще все волшебно происходить. Сейчас нужно выяснять, кто там, что, какая команда занимается сайтом, где, в каком городе она находится. Выезжать туда, ехать и наводить порядки там. А, Константин. Хочешь сказать Константин, говорите Костя, нажимай микрофон и говори. Он предложил по генераторам поговорить ну, ну. ну вот как я да дальше вижу картину То есть когда будут э, образцы, уже работающие образцы А вот еще один из моментов э, В каком-то из видео кто-то там на нас бочку катил Ну на компании источник энергии И говорил, что там э, магниты какие-то именно ну, вот не свойствами обладают те магниты, которые используются, что они при определенной температуре теряют свои магнитные свойства. Такой момент есть, но это на... Ну, то есть магниты невозможно использовать на больших мощностях, потому что там происходит нагрев большой. Для 10-киловаттных генераторов, которые используются, ну, не... Для, больш... для маленьких нагрузок Там перегрева такого не происходит Поэтому Они делаются на Мы этот вопрос Ивану конкретно задавали Они делаются на магнитах Потому что они быстрее ну, Быстрее их собрать и показать И там возить, демонстрировать А уже промышленные образцы И в промышленных масштабах В количестве я имею в виду В заводских там целая линия там не будет магнитов, там будут обмотки. То есть именно обмотка будет вместо магнита. Это знаешь, это даже больше вот твой ответ к вопросу о том, что там именно в этом ролике говорилось, что а знают ли они, что вот эти вот магниты вот имеют вот такие вот свойства. Это вопрос к тому, что мы все прекрасно знаем, все видим и двигаемся. Выложил видео я с камеры GoPro в чат. Угу, благодарим. Ну все, сегодня на целые сутки есть все посмотреть. Планерку сейчас буду выкладывать, пока GoPro будем смотреть. Нужна ли помощь в изготовлении генераторов? Да, помощь, конечно, нужна. Но на самом деле помощь нужна для сборки. То есть Иван прямо озвучил, что ему есть... вот сейчас придут все комплектующие. И ему для сборки, для того, чтобы там обмотки мотать, эти пакеты, с пластин укладывать, ему нужны будут люди, команда четверо-пятеро человек. Но мы ему там собрали достаточное количество народу. Причем там ребята с разными способностями, прям разноплановыми. И... Даже сразу же за столом было решено, где можно обмотку делать. То есть там были ребята, которые судостроительством занимаются на заводах, на ремонтных заводах. То есть там ну, все спокойно, можно прямо на заводе делать. То есть есть доступ к оборудованию, прямой доступ, спокойный. И по поводу, да, вот там мы говорили, Skyway, каких-то уже высокоорганизованных структур. Как только будут на руках действующие генераторы, презентационные комнаты, офисы, сразу же уже высокоорганизованные компании, они придут, заключат с нами договор, те же средства массовой информации и будут с нами работать. Ну, то есть, просто очень многие из тех, кто нам нужен, они сейчас просто ждут опытного образца. И все. Как только они это увидят, потрогают, они сами будут нам писать предложение о заключении сотрудничестве и так далее. Ну, о заключении договора. Да-да, Константин, тебя не слышно. Скорее всего, что-то с микрофоном. это радует ну значит нужно до, до появления вот этих самых э, сил да э, самим нам завязать узелки как говорится ну и самим это все делать да, да, обещать да. людей давать им свое время информацию мы чем сейчас и занимаемся мы просто сейчас сеем то есть сеем семена для того чтобы когда уже будут генераторы, чтобы уже была подготовлена почва, чтобы уже ростки взошли. И тогда будет очень много урожая. Естественный процесс идет. Потому что если бы мы не делали то, что мы сегодня делаем, и то, что мы делаем прямо сейчас, планерку, разговоры, вообще бы ничего не было. То есть каждый из нас очень важен. Независимости от цвета кожи, религиозных принадлежностей, там кто к кому себя относит. Важно вообще каждый из нас то, что он делает. Каждый акционер, каждый инвестор. Но все люди разные, на разном уровне восприятия. Простым языком, кто-то сегодня узнал о генераторах и находится в первом классе. Ну, я имею в виду, как бы, ну как, как выразиться, то есть в духовном смысле да, развития мировосприятия и понимания, там, осознанности. Кто-то в пятом классе, а кто-то уже закончил школу, а кто-то еще в садике. Но все, кто бы ни на, на каком бы уровне он ни находился, сегодня так устроен мир, что информация доступна любому, даже моему там шестилетнему сыну. Но у него свое мировосприятие, и он по-своему по реагирует на эту информацию. Но каждый из нас полезен в том или ином смысле. У нас вот на встречу приходил парень, я не помню сколько ему, наверное, лет 10 возраста. То есть и внимательно проводил целый день с нами, там, слушал, о чем мы ведем разговоры. Ну что, ребят, если все все высказали, поделились, выговорились, завершаем встречу. Сергей, видео вверху в чате. Арсен скинул ссылку на ну, елки палки. Вон же ее видно. Выше пролезни чат. Вон она ссылка на YouTube. Канал. Сейчас я ну, даже... Вот Володь, если сегодня поздно, не к спеху, можешь не спешиться там, со звонками. Как будет по свободней, тогда набери. Ну зав Завтра напомни о себе во второй половине дня и все обсудим. Все, вот mm -hmm. Арсена ссылка, все работает, 53 минуты. Там достаточный объем. Те, кто будут смотреть планерку, пожалуйста, заходим на, на YouTube-канал Арсен Фудс. И подписывайтесь нажимайте колокольчик ставьте лайк делайте репост контакты для связи уже указаны под видео тоже информация под видео есть описании. ролик перезаливаем обязательно то есть вот сейчас будете смотреть сначала его скачайте поставьте к себе на канал выгружаться и потом только начинайте смотреть видео ну, чтобы приятное с полезным, пока смотрите, на вашем канале видео обработается и уже другие люди будут его смотреть. То есть информация быстрее так распространяется. Ну все, благодарю всех за внимание. Благодарю за встречу, за вопросы, за то, что вообще просто есть э, в друзьях, в близких, э, вместе то, что двигаемся. До скорых встреч! Не забываем, Всем что дай, у нас дай, сейчас дай, с пятнадцатого на 16 будет рост дисконта. Об этом мы оповещаем тоже людей, чтобы люди успели по другой цене купить по дешевой. Угу, Слушай. Ага. А, там все ну, платежи в Болгарии. Что, посмотри, пожалуйста, хорошо. Там время будет. Конечно, конечно, обработаю. Я видел э, по личному кабинету. Все обработаем. Не вопрос. Ну все, всем блага. Всем добра, на связи. Чур, всем до да, От связи. Отношу. Работаем дальше. И, да, так, счастливо всем. Всего хорошего. Всем всех благ. До свидания. Пока-пока всем.